Вчера по телевидению сказали, что Лукашенко выступил с критикой, сборной, федерации и так далее. И тренер Кондратьев сказал, что если они потеряют в ближайших двух играх шанс, то он подаст в увольнение. Наших таких громких заявлений не было, потому что было правильно выбраны, наверное, города. Я считаю, что следующий раз Македония, которая будет, это все-таки Львов. Это та поддержка, где... Как бы не говорили, вот мы Шахтер берем, да, который вроде из сложного региона переехал во Львов. И все равно в этом городе есть поддержка не, не именно клубу там, Шахтер, а просто украинскому футболу. Поэтому я думаю, с Македонией действительно будут гнать трибуны, и помогать. Что касается матча с Белоруссией, то тут, скажем так, больше нам повезло. Вчера вот я увидел, что у нас два футболиста имеют индивидуальное качество. Это частично Ермоленко, частично Конобляненко. То есть это те футболисты, которые могут обыграть и создать численное преимущество. Все остальные отдают пас вперед, назад и поперек. Ну, в зависимости от той ситуации. Поэтому добротно сыграла защита в обороне. Я считаю, что в очереди после травмы не провалился. И хорошо мне понравился очень кучер именно в действиях обороны. Хорошо, что Шевчук с Ермоленко играли на разных флангах, поэтому не обсуждали удаление, которое было в матче «Шахтер». И как бы результат есть, посмотрим, я не знаю, как с точки зрения журналистской, потому что журналист, который вчера вел, он сорвал голос, поэтому как было у вас в студии, я не знаю. А, собственно говоря, ничего не поменялось у нас в игре, мы также хорошо играем вторым номером, когда нам пытаются отдать инициативу, мы не знаем, что с ней делать. Да, те двое ребят, которые вы упомянули, вот коноплянка это такая скорость. Та самая скорость, которая категорически не хватает нашему футболу. Быстрые футболисты, которые еще и обладают техникой, у нас не произрастают, Как и почему? Отдельный вопрос. Но ярмолинка это сила, сейчас это еще и уверенность в себе, кроме всего прочего. Если добавить к этому технику, то это солидный футболист. Вот два и хорошо, что они у нас размещаются на разных флангах, что как минимум не конкурируют за одну позицию, ну так, так получилось уж, то мы имеем как минимум всегда возможность проводить какие-то атаки, контратаки благодаря этим двоим. Но на большее действительно очень тяжело рассчитывать, потому что мы ну, не умеем, мы органически не умели, не умеем и в ближайшее будущем, похоже, не будем уметь играть первым номером, то есть выходить как фавориты и достигать чего-то спокойно. И матчи как раз против таких команд, как Беларусь, для нас особенно тяжелые, неприятные, потому что у беларусов еще меньше умений еще больше желания бодаться, там, отрывать ноги и делать все прочее, что умеем делать и мы. И получается два таких однотипных соперника, которые и борются, борются, борются, борются, и это выглядит довольно таким... Скучно, откровенно. Ну, Чтобы мы не привели к тому, что будет тренер по борьбе у нас потом вместо Фоменко следующий. Ну, вот, да. Если они будут все время бороться, то мы принем тренера. Хотя у нас как бы закоренилось, что венцом всему есть результат, и мы не задумываемся. А я вот вчера как бы посмотрел игру и вспомнил, да, 90 год рождения Калит Винцова. вернее, начнем, 87-й год рождения. Была команда в финале, Кощей тренер. Нет футболистов. Ну, Яковенко, Ферентини, как бы, ну, сборная сборной практически не играет. 90-й год выиграл чемпионат Европы, нет футболистов. 95-й год, да, сегодня в «Динамо» Киев играет левого защитника. Мальчик выходит на ББ… Сейчас. Бурда. Бурда. Бурда, Бурда, да. Бурда, да. Бурда выходит, как бы. Вот. Единственное, посмотрим, да, но ну, команда чемпионат Европы, чемпионат мира, всегда тренеры говорят: а что, ну, содержание, да, мы тактику так построили для того, чтобы добыть результат. То есть, получается, мы все равно играем не для зрителей, а чтобы добыть результат, чтобы премиальный. Как сегодня я просто к чему Калиниченко интервью давал. И там он говорит, что мы, когда в чемпионате 2006 года выходили в следующую стадию, и нам пообещали, какие-то премиальные И когда мы сыграли в Ничу со Швейцарией, мы поняли, что это реально и что вот премия. А по большому счету единственную игру, которую сыграли в этом этапе хорошо, это игра была с Турцией, которую мы в Киеве 1-0 проиграли, где мы играли первым номером, где мы атаковали и так далее. А все остальное это было везение, игра вторым номером. Ну, может, тогда мы не должны требовать от команды, если мы второй номер, да? не должны требовать, как болельщики имеется в виду, что она должна всех обыгрывать. Они никого не должна. То есть есть счастье обыгрывать? Нет. Или нет этого счастья? Вчера это счастье было. Витископ